Реально, ГГ-дроп сливал, сливал, и тут на. Ну, ой! Привет, мужики, и мне, знаешь, почему-то показалось, что на гагадроп обновление, то есть вот здесь эти гагапоинты меня смутили, мне казалось, что раньше тут были другие обозначения, то есть рубли, но я вспомнил, что, по-моему, эти гагапоинты и были, но мне почему-то прям бросилось в глаза, такое ощущение, что все-таки ничего поменяли. Ладно, в общем, у нас 30 тысяч на балансе, ссылка на сайт в прикрепе, там же будет промо на прокрут вот этого барабана, где можно получить бесплатный дроп, крутите один раз, и чтобы два дня не ждать, вводите промикс прикрепа, да, секретный, как он тут называется, и забираете бесплатно дроп я думаю что он вроде бы даже без депа короче вводите выпадает бесплатный дроп если радуемся и забираем два раза прокрутить смело можете ну а мы все-таки начнем с бесплатных кейсов которые вот здесь доступны 30 тысяч на балансе 30 тысяч бесплатный кейс по шансам вроде бы как должно все быть good потому как кстати 7 500 мало ну, честно скажу мало потому как в битве всех сайтов как дроп меня здесь слил надеюсь что тем самым шансы бустанулись кстати ни разу не видел но здесь есть 100 3 кейс Давай его немного покрутим, потому как, ну... Понятно, да, там, что у него революция, есть вся история, но мне интересно, как он реально выдает. Блин, но поинты по-моему, их тут не было, но, по-моему, было что-то другое, может, я, конечно, ошибаюсь. Кейс очень дешевый относительно того, что мы открываем обычно, но чуть чуть чуть, -чуть подолбить, почему нет? Кстати, стабильно мы уходим в минус, мне это не нравится, небольшой окоп сейчас был, но, блин, я вот увидел, да, такой статра-кейс, думаю, там, ножи будут, нет. Кейс, на самом деле, дешевый, и лично для меня такие кейсы не вызывают особый вау и интерес если бы он стоил даже 5000 рублей это было бы прикольно кстати что интересный интересный факт вот в этом кейсе черная жемчужина была вп да вы все помните кто смотрел ролик а вп duдал лор ну типа прикольную пасхалку 20 откроем пока прикольную асхалку по да блин пасхалку оставили админы гагадропа добавив сюда сюдаду лор но сейчас они поменяли и поставили вп двойственность это была определенная фишка ну типа прикольно прикольнодуoodle лор да понятно что он бы тебе не выпал а если бы и выпал, то автоматом у тебя бы была двойственность авапа. Ну, вот как сейчас. Но, блин, с Дудалором было прикольно. Кстати, здесь неплохо 16 тысяч. А они его взяли и убрали. Ну, вот это такая себе история. Кстати, давай сразу немного пожестим и откроем самый дорогой кейс на сайте. Именно перчаточный кейс. Я сразу два раза открою. Я вот к этим перчаточным кейсам, по-моему, вообще здесь не притрагивался. И, кстати, и зря... И зря, потому что 46 тысяч, но это очень огромный риск. Я хотел сегодня пооткрывать дорогие кейсы, но баланса не так много было и все-таки все неплохо. Слушай, ну понятно, что это дело рискованное, да, не каждый себе позволит и не каждый будет этим заниматься. Но в целом, слушай, мне нравится, мне нравится зря мы сюда зашли, бля, это что? Просто чекай 117 тысяч рублей. Так, а если мы сейчас откроем сувенирный вот этот кейс, и нам выпадет какой-нибудь вой? А чё, а давай. <св> <св> Почему нет? <св> ну окей, просто надеюсь на что-то крутое. Я, я очень надеюсь, что сейчас реально... Айбайпауэр, бля! Как же это было близко. Ну, так не окуп. Кстати, это всего лишь 87 тысяч. Всего лишь 87 тысяч, да? Не, ну, я хочу отсюда получить что-то прям, знаешь, вау. Вот это оно. Это 100 с лишним тысяч рублей. Бабочки, дорогие, 135 кусков. Все, вот здесь можно разгуляться. Реально, Дроп сливал, сливал. И тут на. Ну, ой. Не, ну вот это кайф. Просто, ну вот, знаете, в чем прикол, мужики? Да, это DL Ну, типа 306 тысяч от X10 от балика. Это, ну, это очень жестко. Ну, DL, блин, эмоций нет. Ну, типа, ну, это DL всего лишь за 306. Чтобы вы понимали, мне давно драгон лор не выпадал. Ну, типа, вот реально, прям очень давно не выпадал драгон лор. Но опять же ссылочка есть в прикрепе, поэтому ну, типа, ну, блин, почему вот это выпало не на битве сайтов, да? Ой, бля, кстати, по поводу битвы сайтов. Блин, просто дел. Сейчас, подождите. Реально такого дропа не было вообще, и он долетает. Это, кстати, первый случай, когда а, вот этот самый дорогой кейс реально купился просто очень круто. Ну, да драгон Драгонлор пусть лежит. Так, подожди, а давай-ка мы сейчас сразу вот эти вот кейсики откроем за ворот. Бля, ну это классно, типа вот это ощущение, что вот он ДЛ. А, я, кстати, помню свой первый Драгонлор. Это было на ролике. Это было с дружко-шоу кейса. И, ну, типа, ну, тогда прям я вообще офигел. Кстати, 4,5 тысячи а, с фрикейса, это хорошо. Вот. А по поводу битвы сайтов, кстати. Блин. Так, ну, это плюс настроение. К сожалению, не плюс деньги, потому что ссылка в прикрепе, да? Ладно, но это good, Это ДЛ. Пойдет. И, в общем, битвы сайтов пока не будет. Там остается набрать 200 лайков, чтобы я записал следующую битву. Если на этом ролике каким-то чудом наберется 3,5 половиной тысячи. Не, ну это была бы имба, ну серьезно, типа золотого бесплатного кейса перчи. Ну, кстати, 100 рублей думал, косарь. Думал, тысяча стоит и будет найс, но всего лишь сотка. Если на этом ролике 3,5 наберется, я еще раз сделаю проверку, ну именно битву гагадропа с кем-нибудь, с чем-нибудь. Если именно половиной тысячи лайков будет. Ну вот серьезно, мужики. Вот прям кому интересно, ставьте лайк. Сделаю вообще не вопросы. Это будет на 15 тысяч на каждый сайт. Давай вот так. 3,5 тысячи лайков и делаем за рубль. Вот такая история, поэтому лайки, пацаны, нужны. Блин, бронзовый кейс не так интересно, но нам сегодня выпал Dragon Все, а, Типа реально, вот эти вот эмоции, да, то, что я начал говорить. Первый Дейл выпал, я, я не знаю, я не знаю, блин, вот это вот, ну типа, ну как сейчас? То есть, когда тебе выпадает Дейл, я хочу описать эмоции, потому что я понимаю, что не каждому, ну, не у каждого есть даже там 30 тысяч закинуть на сайт, да, денег, которых не жалко, условно, и типа эмоции, когда ты выбиваешь дел, это что-то с чем-то, то есть обычно ты закидываешь деньги и такой думаешь, ну типа ладно, там да, даже с 15 тысяч 50 это круто. Когда долетает ДЛ, это, типа, ну, это все. Это ты смотришь, и ты не можешь понять, так, типа, что происходит. Вроде тайное, да, вроде надеялся. Ну, даже там какой-нибудь удар молнии, окей. Тут выпадает Dragon Lord. Ну, а в данном случае еще и за 300 тысяч. Круто ли это? Ну, определенно, да. И все-таки, как и дроп, так сказать, накопил ману, накопил позорла и выдал. Но у нас, кстати, остаются еще деньги. Я все-таки предлагаю, да, мы залетели на перчаточный. Залетим и на ножевой кейс. Фактически, это-то и не так много. Это всего лишь XD. 10. Но, опять же, если еще на живой что-нибудь выдаст, 23 тысячи. Ну, такое себе. А если смотреть по иксовке, это всего лишь где? Это немного. Откровенно. Типа... А, на Гагадропе есть, был, по крайней мере, я вот сейчас чекнул, Драгон Лор, что-то, по Залям, ну, типа, какой-то сувенирный, наверное, был или что-то по типу этого. А, мы сейчас вместе с тобой... Да, вот он, Драгон Лор Залям. 300 тысяч мало, ну, типа, ну, это круто. Да, это офигенно, но, ну, не то, что хотелось бы для ролика, честно. Ну, если выбирать драг... между Драгон Лорами, да, то, конечно, подороже. Но, в любом случае, Дэл, 300 лет такого не было, я рад просто еще раз испытать эти эмоции. С вд выпадало, с кейса Залям. На сувенирка дропалась Ну, типа, да, сувенирка, точно Я вот вспомнил случай с ВДшкой Мне почему-то казалось, что прям давно не выпадал Но нужно будет это сделать на проверке Потому что, естественно, да, на проверке все без ссылок На проверке все абсолютно по-другому Поэтому, мужики, 3,5 делаем жесткую зарубу на 15 кусков на каждый сайт Именно, ну, 3,5 под этим роликом Кому интересно продолжение битвы, набирайте 200 лайков дополнительно И 2к наберется, снимаем Фух, вот, но, на DL, на Дэл, конечно Можно с него сделать апгрейд попробовать Типа апгрейд с Драгонлор, а давай сделаем Не, давай рискнем, ну типа, ну в любом случае Вы все понимаете, да, и мне дальше Интересно, а если дальше, э, ну, собственно Бустануть эту историю, Драгонлор Во что можно превратить в Драгонлор за 497 тысяч рублей Кстати, это 51% <с> Из одного Драгонлора в другой, ну давай попробуем Или что, не, это бред, ладно, все, пусть Пусть Дэлыч у нас лежит и, так сказать, чилит А давай немного еще подолбим Магически, допустим, или даже сделаем апгрейд Из той суммы, которая я есть 2000. 1600 уже пойдет, 43 куска, давай мы из этого сделаем с его, допустим, 1070 условно, вот, ну хотя нет, это не такое прямо интересное, а вот огненный змеи уже будет поприкольнее, всем балансом абсолютно это 40, а, даже 50%, если заходит 350 тысяч в сухом остатке остается, и, ну да, найс, просто найс, 370 тысяч за Сегодня, чтобы ты понимал Просто 370, даже 6 тысяч рублей Такого не было давно, и на самом деле Сколько роликов я делал по ггдропу Именно с ссылкой, такого ну не было Прям вообще, здесь оно прокнуло Оно прям сегодня фартануло Ну реально, сколько записываю Ну мужики, драгон лор Хоть он и закаленный в боях, просто закаленный в боях Драгон лор 300 кусков, помню времена Когда он стоил лишь 70 тысяч Всем огромное спасибо за просмотр, в любом случае это Дейл И еще и Огненный Змей Ссылочка на сайт в прикрепе, там же промики Всем огромное спасибо и, мужики, вот такими роликами, да, я понимаю, что лагерь поделится 50 на 50, но посмотрите, пожалуйста, мой канал. У нас сейчас идут open опенкейсы, которые стоят по 100 тысяч рублей. Такие ролики нужны, я рад, что вы это понимаете, и плюсом это все равно контент, это интересно и необычно. Спасибо за поддержку, это был Человек, увидимся в новых роликах, всем пока.